Говорили о создании ассоциации в качестве юридического лица и, по сути, передаче неполномочий уполномочий совета ректоров. Так вот, после определенных переговоров в Совете ректоров России мы все-таки должны сохранить Совет по Республике Татарстан, мы параллельно можем создать ассоциацию, где бы предполагались и членские взносы, и выполнение наших функций.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 либо другое юридическое лицо, мы что назовемся Ассоциацией Республики Татарстан. Выделяется земля, мы, значит, либо каждый строит, либо берем э, какие-то программы, существующие в Республике в России.